Ну давай все, включу. Дай, давай. Хочешь в сериале сняться? Как в сериале? В, в интересном. Ну, а что вы снимаете? Как тебя зовут? Валера. У меня Валера. Валера? Да. да обнять себя. меня тоже обнять. Как зовут? Хорошо, дела. Куда ты идешь? Домой. Откуда? Ты тут живешь? Нет, ну да. Где? Там? Вот там? Там? Я тоже там живу. Где? Знаешь ты? За детской больницей. Ну, дядя, ты кажется. Да? Ну классно. Так, ну что я могу тебе сказать? Что вечером делаешь? Ничего. Пойдем с тобой сегодня. Дай руку. Пойдем сегодня с тобой гулять. Да? И пить кофе. Да. Ты себя любишь? Да. А еще? А тебя не любить? А еще кого любишь? Никого. Никого? Только себя. Меня полюбишь. Да? Да. Вам ну не иди. Что? Ставить. Где? А ты что, не красавица? М -м -м. Где? А какую красавицу? М -м -м. Да? М -м? Серьезно? Думаешь, она лучше тебя? Нет, конечно. Нет, ну, вот. ну, тебе повезло. Ты просто первого шла, я бы и тоже предложил. Сняться в сериале. Знаешь, про что сериал? Про что сериал? Про что у нас сериал? мы пока не придумали. У вас нет сериала. Почему? Кто тебе сказал? Я говорю. Ну, я уверена, что у вас нет А что у нас? Ну, вот это вот херня. Ну, нам нужно было кое-какое тематическое видео отснять. Да, я просто тебя увидел Почему здесь? Я здесь живу рядом. Да, мы хотели там, но там ветер. А дома как-то, дома студия уже надоела. Да. Ладно, не буду тебя задерживать, но я реально хочу с тобой сегодня увидеться. меня номер. Ладно, за другой день. Ну, вот такие съемки. Я о чем вообще хотел поговорить. Смотрите, я хочу рассказать, вот как я раньше, например, вот занимался пикапом, да, у меня было понятно, что когда ты начинаешь этим заниматься, тебе нужно много работы, там, да, постоянно выходить там в поле, знакомиться с девочками, преодолевать какие-то свои страхи. Но это такой первоначальный этап, да, не нужно не нужно это делать постоянно. Вот ты.. Как-то начал уже подходить, знакомиться, да, что-то у тебя получается, что-то ты можешь делать. И я расскажу на своей истории, как оно было. У меня постоянно был план такой, что каждый день, там, полчаса, час, не знаю, я уделял какой-то промежуток времени, и я выходил в город вот именно ради того, чтобы там познакомиться с девочками. И какая была у меня очень большая ошибка? Она заключалась в том, что, к примеру, мне нужно в городе там пойти купить что-то, там положить деньги на телефон, там сходить в обменник, неважно, в общем, какие-то дела. Я иду, я вижу девушку, и она классная, да, я хотел бы с ней познакомиться, но у меня такой стопор в голове. Слушай, ну тебе нужно деньги там положить на телефон, тебе нужно там кроссовки новые купить, тебе нужно то сделать. И, в общем... Я находил себе у себя какую-то отмазку, которая мне ну, как бы не позволяла там подойти, познакомиться с девушкой. Я к чему это все веду? Что тебе не нужно постоянно выходить в поле а, в определенное какое-то время, там, да, по вечерам там, на столько-то часов. Делай это по ходу своей жизни. Идешь на работу, а, идешь с работы, идешь там в магазин, неважно. Между этими всеми делами ты должен сделать там подход, познакомиться с девушкой. Ну, к примеру, ты идешь на работу и ставь себе цель. Пока я не сделаю там подход, я не иду на работу. Во-первых, это будет тебя очень сильно мотивировать подойти. Потому что, ну, ты мужчина, да, ты должен за свои слова отвечать. Если ты сам себе говоришь, я сделал ты долбанный подход до работы. Ну, мужик сказал, типа мужик сделал, да, скажем так. И ну в любом случае тебе нужно его сделать. Если ты понимаешь, что ты можешь не успеть, выйди там на работу пораньше. То же самое с работы. Вышел с работы, думаешь, так, мне нужно сделать там три подхода или там взять один номер телефона. Пока не сделаю, не возвращаюсь домой, или, там не выхожу из метро, не вхожу в метро, там, да, не сажусь в тачку, неважно. То есть таким образом ты внедришь э, соблазнение в свою жизнь. У тебя не будет возникать больше каких-то отговорок которые будут мешать тебе подходить тебе не нужно будет выходить постоянно там выделять какое-то отдельное время там да на знакомство ты просто будешь идти по ходу своей жизни увидел девушку подошел познакомился увидел там подошел познакомился в этом и есть смысл пикапа чтобы ты э Смысл вообще обучения пикап, чтобы ты смог внедрить это в свою постоянную жизнь, а не выделять какое-то определенное время и ходить там, знакомиться, как бы. Ну, клуб, клубное соблазнение понятно, да, там, там по выходным, по ночам выходишь, а в будние дни или там выходные там в первой половине дня, да, ты где-то ходишь по делам и как бы ты можешь подходить и знакомиться, не нужно ждать какого-то определенного момента, там, времени, потому что все можно делать намного проще. Вот. Когда я начал так делать, то есть, ну, опять же, там, у меня там было там, три задачи, там, положить деньги на телефон. Я иду, такой, говорю себе, перед тем, как положить деньги на телефон, я должен сделать подход. Идет девочка, я сделал подход, хоп, пошел, положил, положил деньги на телефон. А дальше мне там, мне там нужно что-то купить. Так, пока я не подойду, я не пойду ничего покупать. Хоп, подошел, пошел, купил. Ну, вот такими... Такими действиями я вот как бы и внедрил это все в свою жизнь. И я скажу, что стало намного проще, потому что стало... Я не стал уделять столько много времени. Зачем вот, ну вот если я ставлю себе там цель сегодня познакомиться там с тремя девочками, мне не нужно после там каких-то своих дел вечером специально выезжать. Я по ходу делал, там хоп-хоп, подошел по делу, все сделал и как бы ну все, там твой, твои цели там выполним. Вот, поэтому старайся внедрять это все в свою жизнь, если ты этим занялся. Не совершай вот таких вот каких-то грубых ошибок, потому что ты можешь быстро перегореть. Тебе надоест постоянно ходить, там, тратить время. Ты это время можешь потратить на что-то другое, там, да, на свою работу, там, на свои увлечения, на там, свой бизнес какой-то. Вот, парни, чем я хотел с вами сегодня поделиться, поэтому, если это видео полезно для тебя, ставь лайк. Пиши комментарии обязательно, если ты не подписан на канал, подписывайся, я буду стараться делать больше полезных, интересных видео, выходить они будут каждый понедельник и четверг, понедельник теория, четверг, что-то по практике, все, всем удачи!